Итак, как заработать деньги школьнику, как заработать деньги подростку, всем привет, меня зовут Макс Риск, давайте так, я вам сейчас все расскажу, если вы этого, конечно, хотите. Вот, первым делом, как я начинал, смотрел сначала, как зарабатывают в интернете, первым делом рекомендую канал создать, почему бы и нет. Если не хотите, то есть варианты покупать криптовалюту, продавать ее, а акции, тоже покупать влаживать, точнее. Так нужно много инвестировать, чтобы хоть чтобы заработать. Это хотя бы минимум 100 долларов или как там ну, эм, пополнить. Сначала минимум 1000 рублей нужно быть на счету. Если есть, то акции это отличный день для того, чтобы заработать. заработали безопасно ли ну акции тоже безопасны если и ролики я рассказывал типа ну это долгий период если вы хотите создать или какой-то социальной сети создать блог контакты группы там всякое такое вот вы тоже можете в принципе это хайп будет ваше дополнительно и все же нужно стратегию придумать для этого вот например вам нужно Тебе бы лис взять и повешать себе на стенку и написать э, период там, например, чем бы заниматься. В 7.00, там ставите 8.00 утра. И так до... можно до вечера. Не одно дело убирать, а несколько. Пораздели первый, второй, третий, четвёртый и так дальше. Вот, и что-то получится с этого. Я помогу немножко... И если у вас будет все получаться, можете говорить друзьям, давайте тогда мы вместе сделаем это. Сначала могут с вами согласиться, но если вы покажете свои результаты, например, мы уже сняли 200 роликов за такой период, хотя бы 2 года, 100 роликов в год, качественных, может и некачественных. Если будут хоть какие-то просмотры, рекомендуйте друзьям, давайте что-то вместе делать. Кто именно захочет, тоже, блин, будет. Так. Вот. Про депозит. Это с 18 лет можно, да? Ну, вы, кстати, можете на бабушку оформить. Например, на Львова, кто разрешит вам. Если нет, то тоже будет плохо. Вот можете конечно же продавать покупать где-то в интернете какие-то вещам вещи в алиэкспресс там уже тяжелая конкуренция уже сложно выбраться но можете попробовать в этом и дополнительно обучиться до, до, до, до, до, до криптовалютам если вы хотите уже купить криптовалюту то вам уже Хотя бы нужно уже больше, вроде бы, рублей, 2000 рублей, 2500 рублей, там подороже акции где-то 1000. Только если вы с России там есть Тинюков акции, вписывайте в Play Market, в Google, найдете можно там и там в ПК и в телефоне авторизоваться, и все вроде бы. А где же добыть деньги, вы скажете? Вот, значит, идея заработать в этом ре реальном мире поставщиком. Ладно, ладно, шучу. Ну, когда будут каникулы, чем-то заняться и заработать, например, 2000-1000 долларов. За три месяца можно заработать. Хоть там, ладно, два месяца с половиной или один месяц с половиной, как-то заработайте. Потом попросите родителей или кого-то из родственников. Можно мне вашу карточку оформите как-то может сказать да может сказать нет если скажет да, то все отлично вы то что я сказал вы выполняете В принципе что-то получится вот если снова не получилось то еще хуже будет тогда вам придется рисковать найти любого человека а если вас он обманет тогда придется работать больше и Например, кто вас не обманет, вы потом отдал, вы будете должны ему денег, да? Если вас не обманет, там, 500 гривен, 500 тебе рублей, гривен, там, не знаю, если бы, что ты меня не обманул, что ты меня открыл, но он тоже может согласиться. Не, ну можно в этом в мире где-то заработать, чем в интернете. Но в интернете сейчас возможность есть, ведь, например например если вы не знаете акции это вложишь в компанию вот например tesla компания tesla сейчас она выросла Купать ее нельзя Ну можете купить попробовать вот если она упадет покупайте все если вы покупаете вы там какой-то инвентор вы инвентор как инвестировать в школьнику подростку тоже в принципе вот, вы инвестируете в эту компанию, доверяете свои деньги, через 5 лет можете... Подождите, там много периодов, давайте возьмем 3 месяца. Примерно, 2-1. Как-то не умею периоды. ну ладно, в принципе, 3 месяца. Вот, компания упала еще раз, вы тогда ждете еще 3 месяца, и компания выросла, вы заработали хоть 5% больше. Это как положение. В, в России, вот в, в других странах, если у них граждане россия тинько банк там акции то есть ставки но я вам не рекомендую не рекомендую опасно если вы только изучите ролики там все сказал про ставки думаю если есть потребность я еще раз запишу и расскажу про ставки если кто то знает кто живет там в других странах не россии то напишите в комментариях если кто-то из вас уже как-то инвестирует в акции. Даже вот не знаю, есть ли такие сайты. ведь вот Я их ничего не находил. Самый главный вопрос. Вроде бы все. Инвестиции, криптовалюты, акции. Фондовый рынок. Это все вместе сжато. В фондовый рынок. Рынок это как акции, криптовалюты, инвестиции. Очень много всего. Вот. YouTube-канал, Twitch-канал можете создать. Попробовать. Почему бы и нет? Можно прокатит Есть роки на YouTube, поэтому можете его найти. Так, ну и продажи. Дело там. Что еще было, я помню. Создать свой сайт. Хо -хо -хо -хо. И, ну, я не могу сказать. Я создавал мне меня максимальное количество. Тысяча посетителей в вот. год не в месяц, а в год. вот на youtube канал не тем более больше месяца тоже за год это уже набирает 50 тысяч просмотров так как раньше если хотите создавать сайты то лучше если прям желание такое есть то тип youtube канал создадите, расскажите как про них можете там оптимизировать все продвижением, защиту эту тему вот в интернете уроков достаточно в принципе тоже поможет эм, если еще раз тяжело а, допустим вы еще заработали деньги если вам снова не верят то это тоже еще раз сложно, тогда придется э, я думаю есть, например алиэкспресс вот вы уже заработали за три месяца да, на каникулах за 2-1 Думаю, неважно, хотя бы тысячу рублей. Вы можете что-то купить, как распродать в плеймаркете Есть предложение продать покупкам всякое такое. То в принципе можете скачать ее, выложить какой-то товар. Может быть, не сразу купят, но возможно купят, возможно, визончик. Мне не везло. Поэтому я даже ни одного не продал. Но я подумал про это. Ролик запишу, в принципе, тоже. Сделаю. Вам вот, если есть деньги, если вы заработаете. В принципе, реально. В принципе, реально, все реально, хм. что самое выгодное, да? Вот, криптовалюта самая но для нее нужны деньги. А если у вас нет денег, то я думаю, знаете, что делать? Я вам уже все рассказал про них, как заработать. Знаете куда Дополнительную работу, удаленную работу тоже, кстати, можно вот это я не сказал, только я тоже пытался, но только вот вам еще один совет, Н... они не доверяют, наверное, несовершеннолетним наверное, написал, что я уже совершеннолетний мне уже больше 18, но тоже не принимают попробовать хотел не получилось если 100 заявок кинуть на разные работы то, думаю, кто то из вас на кто то из них напишет вам а я только один раз попробую все понятное дело что не, не ответит вроде так если снова не отвечает то договаривайтесь с родственниками говорите давайте так или как так скажите или напишите, или, чтобы вы были подготовлены сказать им, давайте я вас так на чтобы я работал дольно дополнительно там по вечерам, когда не будет скучно, чем в телефоне сидел там всякое такое, чем игроками трениры, чем сейчас занимался, развлекался, гулял, чем-то это вот такое вот, и в принципе можно вроде бы все пока что думаю этого достаточно есть друзья вы хотите продолжение лайк подписка я потом еще на эту информацию и прочитаю вам вот я на Это очень глубокая часть я тяжело выучить именно не выучить а все узнать про нее Ведь там всякое такое прям новый механизм открывается всем удачи пока до следующей серии пока